Знаю, чем отчасть. Гармины. В прошлом году мне хватило их на 16 часов. Пробежал я там за 14... Ну, примерно на 16 хватило. Пробежал я за 14.40. И я считал, что в этом году мне этого хватит. Поэтому я не рассчитывал, что мои часы, моих часов не хватит на всю дистанцию. То есть я прикидывал, что э, на 16 часов и хватит. Я понимал, что даже если я не ложусь в пряжку, то уже за 16 часов я точно добегу. То есть, предполагал, что мое время будет не хуже, чем в прошлом году. А в прошлом году было 14 часов 40 минут. Ну, добавил еще час 15-40 на дополнительные 7 километров, плюс ошибку пусть 10 километров. В общем, понимал, что мне должно хватить. А нет, не хватило. И это означает, что вы должны понимать как э, избежать этого на длинных забегах непредсказуемо. Оказалось, все просто. Гармины позволяют заряжать себя на дистанции. Честно говоря, я про это не знал. Надо не быть таким тормознутым, как я, и заранее искать все это, это в интернете. Почему-то у меня было стойкое убеждение, что гармины не позволяют э, заряжаться во время тренировок. Это не так. Причем я проводил эксперимент, во время тренировки пытался зарядить гармин, но я не проверил до конца, не тщательно провел эксперимент, и поэтому у меня такое мнение сложилось. Я думал, что сунто позволяет, а гармина нет. Но вот Маша, которая бежала с нами в нашей болотной команде, собственно говоря, ее часы нас спасли, потому что у нее был трек, а это вторая часть, которую надо знать на таких дистанциях, сейчас я тоже расскажу. Она позаряжала свои гармины. И я тоже решил позарядить свои гармины от ее зарядки, но, блин, у нас разные модели часов, и зарядка не подошла. Ну, очень некомфортно было бежать без часов. Аккумулятор у меня был, а шнурочка у меня не было И вот если бы у меня был такой шнурочек, то все у меня было бы нормально с э, часами, с треком Потому что они позволяют заряжать себя во время дистанции Но есть один нюанс, сейчас я о нем расскажу В настройках часов есть пункт режим USB Часы заряжаются э, в обоих пунктах Один из них Garmin, а второй называется накопитель А разница в следующем что если вы заряжаете часы в режиме Garmin, то они заряжаются в фоновом режиме, вы видите на экране э, экраны тренировок, но не видите, что ваши часы заряжаются. А если вы заряжаете их в режиме накопителя, то у вас экран переходит в режим зарядки, и вы не видите беговые экраны, треки и все такое. И раньше я... Пров... Эту особенность часов Garmin надо знать, то есть э, в быту удобнее, когда у вас стоит режим USB, и тогда, включив часы в зарядку, вы видите на экране индикатор зарядки, понимаете, что они зарядились. А вот во время трейлов, если вы планируете заряжать их в дороге, часы надо переводить в режим Garmin, тогда во время зарядки вы будете продолжать видеть трек, активные окошки вашего, вашей пробежки, забега, и при этом в... ваши часы будут заряжаться. Следующий момент, очень важный, это загрузка трека. В письме была рекомендация взять с собой карту, и я ее взял, и я предусмотрительно положил ее в файлик и должен вам сказать, что это очень полезная. Это очень полезный совет, и я настоятельно рекомендую брать с собой карту, даже если вы загрузили трек, и сейчас я попытаюсь рассказать, почему. Я никогда не загружал треки и считал, что в этом нет никакой необходимости. И Спасибо Сергею Нижегородцеву, который мне на пальце буквально объяснил, как гармин закачивает трек и как его включать на пробежке. Потому что у меня уже ну, на забеге, у меня уже не было времени изучать эти вопросы в интернете. Трек скачал, потратил около получаса, оторвал от своей ночи. В результате его загрузил и с треком было просто комфортно но есть один э, нюанс трек показывает вам очень маленький участок пути и соответственно если вы бежите по прямому участку вы не понимаете в какой части этого участка вы находитесь иногда вам показывают повороты но не показывают полной картины и именно для этого именно для этого вам нужна карта то есть это совет не для тех кто бежит очень быстро это люди которые просто бегут по треку это лидеры те кто прибегает там не знаю из 400 человек, какими, первые 50 человек, да? Все, трека достаточно, они и так как лоси носятся. А вот для простых пешеходов, медленно бегущих, это на самом деле очень полезно. Полезно иметь и карту, да, я бы даже сказал, необходимую, и трек. Ну и помню, что нужно это все в целлофановой пакете какой-нибудь положить, чтобы было удобно пользоваться. А наличие карты и трека меня очень спасало, потому что я четко понимал, где на дистанции мы находимся. Километры, которые показывает гарнин, не всегда вам однозначно говорят, где именно вы сейчас? Поскольку есть реальная трасса, а есть то, как километраж определяет Гармин по спутникам.